Так, поехали. Так, я вам хочу сказать дальше еще один э, очень интересный момент, что э, если мы с вами возьмем э, понимание вот э, фирмы Российской Федерации, система которой, вот вся платежная система, вся система взаимоотношения, это работает компьютер, работал. Это не работает чиновник. Чиновники так, они только сопровождают и делают... Э определенную работу а в кто с на такой системе квешаение вот этот вот, институт вот это, это послушайте не в компьютере дело, дело в программном обеспечении Для программное кто? обеспечение устроила компания Эрстон Янг. она его сделала за 280 миллионов ага. э -э да. УЕ, то ли долларов то ли евро я не помню уже помню евро она построила компании Российской Федерации вот эту вот эту платеж вот эту систему в По каком этой году? не, не год? помню вначале заказано было это я могу поднять не все Понятно. важно. Давайте я вам сейчас объясню, как она функционирует. На самом деле, все платежи, которые собирают налоговая инспекция, я повторюсь, пенсионный фонд и другие вот э, такие, как бы, федеральные, в кавычках, структуры, все до копейки уходят сразу на счета владельцам этих ООШ, которые сделали здесь, зарегистрировали. Ничего, ни в бюджеты, ни фонды не попадают. Все, что формируется якобы бюджет и так далее, это идет из советских фондов которые они всеми возможными способами отмывают, пенсионный фонд отмывает. У нас гражданин Советского Союза, любая бабушка и дедушка на сегодняшний день получает 500 тысяч рублей в среднем. 500 в месяц? Ну, могла бы. Вы да, думаете, могла эти деньги? Получать, да. Нет, если, я, я, не могла бы. Я на, она по документам, отчетам в систему получает эти деньги. А -а -а. Потому что, <clears throat> еще раз повторюсь, все население, все граждане Советского Союза превратились зараженные зараженных людей в психической болезни. То есть э, кащинка, так сказать, сделали, большую кащинку. Когда каждый гражданин получает паспорт, этот паспорт, есть пункт, пункт в законе расписывается. Этот пункт закона, если вы внимательно смотрите анкету, там написано «недееспособен». Есть закон, где написано «недееспособность». Где он расписывается за недееспособность. Соответственно, глобальным опекуном, гражданина Советского Союза является его захватчик, колонизатор, который захватил Москву, компания Российской Федерации. Это компания Российской Федерации в системе Эрстен-Ян. На каждого человека, вы даже это не знаете, но я вам скину ссылку потом, вы можете увидеть, ввести свои паспортные, в кавычках паспортные данные Российской Федерации, да, внутренние вот эти билеты, и вы увидите, какие фирмы зарегистрированы в системе, их может не быть физически, но они зарегистрированы, которые Получаю, который является от Российской Федерации, как бы сказать, субподрядчиками, опекунами вашими. Там да. по 6, по 10, по 10 фирм на каждого человека. Где да за В разных регионах. Да, они оказывают вам все услуги, все. А -а -а. И все ваши деньги автоматически пенсионные вклады, тот, коммунизм, тот, который построили наши предки, да, э, который заложил э, идеально Сталин, так сказать, вот эту всю ситуацию, да. все а эти деньги, они через международные трассы, которые зарабатывают на наших деньгах, это, все платежи перехватываются, отмываются черным, то есть Российская Федерация это самая глобальная стиральная машина по отмыванию денег, самая глобальная, устроена вот этими э, э, экстремистами, банкирами, да, и Ихними слугами здесь, сатанистами. Короче говоря, все эти финансы разворачиваются и выводятся, не доходя до вас. Поэтому бабушка за место своей пенсии получает всего лишь 6% страховки, которые направляются на спецсчет ООО, Пенсионный фонд РФ, и вот они распределяются как пенсия бабушки. И когда... А все остальные платежи, они уходят напрямую владельцам этой компании, то есть колонизаторам, то есть бандитам, которые... Которые, значит, За поставили... На... Туда уходят, да? Да, по... напрямую. ян так устроила эту систему. прям напрямую. Сидит каждый клан и получает свои бабки. Этот с пенсионного фонда, этот с налоговой инспекции, этот отсюда и так далее. А вот это правительство, театр вот этот. И вот э, СМИ, оно э, тоже оплачивает. Об, У них свои задачи. Есть... Э, есть Режиссеры, которые пишут им сценарии, они эти сценарии, вот так сказать, выполняют, называют протоколом эти сценарии, понимаете? Uh -huh. В рамках протокола, вот уже внутреннего такого. Да. Они взяли нормальное дипломатическое слово «протокол» и используют его для значит, международного преступления глобального над гражданами Советского А, а как название этой банды? Сионизм. мировой сионизм название этой банды. Который включает в себя вот эти секты античеловеческие. Я вам сказал, это... Хазары, это каббалисты и это э, эти, э, хаситы, угу. которые непосредственно вскармливают вот этой кровью там кое-кого под землей, да, служат им, туда делают поставки и получают от них, вот так сказать, это древняя, древний культ, черный культ, который основывался всегда на человеческих жертвоприношениях, они слушают этому культуре. Ну а сама. скажите, подземные войска, вот, которые сейчас действуют, они могут это разрушить? Они это, они этим занимаются. Они этим занимаются, это мы вот как-нибудь встретимся на видео, посидим, поговорим с вами да. несколько часов. А, кстати, подождите, вам... еще ...потарок. второй вопрос. Для, скажите, представительство вашего ордена госпитальеров, оно существует в России? Ну, я, во-первых, сам являюсь грандмастером ордена госпитальеров, то есть председатель политиков, и командором. Так. То есть есть грандкомандор, а я командор и грандмастер, и также я руководитель Центрального банка ордена госпитальеров, и я также являюсь интендантом, то есть распорядителем всех, всего наследия, наследства и всего имущества и всех активов ордена госпитальеров. Так, еще вопрос. А вот э, наши банкиры, которые про провели черную мессу э, да? э, вот, э, в Кусково, это по прошлым сейчас, сейчас я вам скажу, очень важно, а кто тут начал переворачивать? Орден госпиталеров никакого отношения к масонству Нет, не имеет. Нет, я понимаю, это да. Суверен это суверен вы... русов на земле, тысячу летний. Э, я расскажу, как он образовался. Нет, Когда... это, это у меня уже есть ваш рассказ а, Все хорошо. Итак, да. А вот эти вот банкиры, которые кучкуются в какой-то особой ложе, Как название этой ложи? Знаете, я могу вам позже сообщить ее, я просто сейчас, честно говоря, не помню Она зидомосонская Дед. Что такое зид? Зид это не жид Жид это э, хорошее слово, оно к ним, к этим э, товарищам отношения не имеет Зид это зело Зело это, ну, зло, да? Да. Везде дающий, то есть везде дающий разрушение, несущие. Вот, вот что такое вид. Вид поганый. Пуганы это по конам, покоям, кона гонимый. П это покой, О это кон, гони, гони. То есть цыганцы гонимые э, всеми племенами, потому да, что воруют, там. А скажите, вот, эти, вот у нас есть там письменное письмо, э, э, так сказать, тоже распределители большого количества активов СССР, вот этих банковских структур и банковских речей, которые огромно лежат там на пальма де Майорта на Филиппинах. Послушайте, послушайте. Все, что где-то лежит, все, что где-то хранится, надо смотреть постановление Военно-Народного Совета СССР, которое уже ратифицировано отправлено во все, во все инстанции, во всю систему. То да? есть вы нам сейчас его пришлете, я, да? Я, я, я, да? Да, да ну, есть, конечно, пришлю. Это, это, это, это ВНС дал вот, постановление и нас СССР ратифицировали... Нет, а вот такой был, ну, вот послушайте, послушайте, послушайте, послушайте, послушайте, да. послушайте. Вот самое важное, мы... сейчас мы с вами закончим. Вот почему пошла эта пенсионная реформа? Потому что правительство СССР восстановилось, и Российской Федерации отказали в а, получении, а, так сказать, они и так-то получали через, через делиться с банкирами, они делились, чтобы получать все платежи, а, отказали в получении платежей пенсионных фондов СССР, для отмывания компании Российской Федерации. Все, они сказали, вы не имеете отношения. Это публично выступила Германия по этому вопросу. Это когда Больши было? Банк, это... Да это вот было недавно, вы поищите, вы вот в интернете найдете. Это публично выступила Фра... э, э, Англия, и Англия начала сейчас... Э, она делает аресты неугодных уже им, так сказать, вассалов. Для чего? Потому и, что да. нужно восстанавливать все счета, которые советские они похитили, р... Р... ну, как бы, растранжирили, да? да? Их нужно восстанавливать. А за чей счет? Ну, конечно, за счет вассалов. То есть вассалы сделали, пограбили для них, а теперь их нужно отдать в жертву и, так сказать, забрать у них награбленное и этим самым восстановить и компенсировать эти счета. Потому что претензии от Советского Союза уже к ним ушли. И они это понимают прекрасно, понимают в чем дело. И искусственный интеллект, он выполняет волю справедливости сейчас. И никто ничего сейчас делать не сможет. А без компьютера это цивилизация, это могущество. Западных стран и не только западных, то восточных, ничто, понимаете? Компьютер, если не будет интеллект uh, уже выполнять их, Bref, так сказать, черную волю, то все, они ничего не доимут. Конечно, нас слышит uh, искусственный интеллект. Конечно, слышит. Мы, мы же разговариваем по телефону. Ну да. И все, что мира слышат нас. Я понял. Да, да. да пускай служат. И вопрос uh, заключается как раз в следующем, что... Дальше, дальше, надо просто-напросто, я сто раз, вы, понимаете, вокруг, я же общаюсь, у меня есть и советники, так сказать, так называемого Путина, и, значит, и так далее. Я всем открыто этим генералам говорю всегда в открытую. Ребят, блядь, самые важные приоритеты у вас, прекращайте заниматься этой тренировкой, это ваш род, народ и родина. Все, это созидательный, а на вы что они защищать вот Интересы человечества, а не интересы, интересы оккультных, античеловеческих, Тект террористических экстремистов. Да. Прекратите их защищать. Защищайте интересы народа. И тогда вы и себя сохраните, и семьи свои сохраните, и так далее. А они жертвуют всем теми своими, и так далее. на что, что рассчитывают происходит? они, они вот, вот в такой семья. ситуации? Сейчас же, видите, они уже... на что? На на что выбор, они, находятся, они находятся под захватом вот этой каббалистической, оккультной, значит, черной магии, да, которая уже подыхает все. Но, тем да. не менее, они еще подчинены, они понимают, а куда дальше, уже все замазан, уже весь замазан. Кто его просит? Как он отмоется? Ну, будут до конца там, где замазан, будь что будет. Вот они примерно вот такую, так сказать, психологию внутри себя ну им Дайте бес, им надежду, надежду, дайте надежду. Да ради Бога, я всем говорю, но надежда, им, надежда им идет, а у них вес, который в ним говорит, он им дает вот такую логику, подает им, понимаете? И согласно этой логике, оставляет их служить обратно вот этим, сатане, этим значит, античеловеческим злодейским, так сказать, сектом. Вот Америка уже поднялась на борьбу с этим, уже пошла четкая, открытая борьба. А вы видите, они все сатанисты, значит, эти, все человекопреступники, переехали, значит, в центр финансовый, хас хасидский, они перенесли из Швейцарии сейчас в Арабские Эмираты, туда перетащили, да, значит, тут сразу, то хотел этот аль и его, так сказать, там другие семьи, Абудавские, Вроде сначала пошли по светлому пути, мы туда ездили с ними, разговаривали. И тут им тут же предложили конфетку эту, и они тут же купились на эту конфетку. И приняли этот хасидский финансовый центр к себе. Скажите, вот, а вот сейчас тут банка Ватикана, якобы секретная миссия наших войск, они вывозят сюда, в Россию. Послушайте, Ватикан ничем, никогда не владел и не владеет. Все, что находится в Ватикане, все эти вещи, они, они просто по... Уставы Ватикана не могут принадлежать, значит, Ватикану, понимаете, в чем дело? Потому что он служит поприори кому? Он служит там Господу, понимаешь, как он, не Богу, а Господу. Да. Вот, вот все это принадлежит их, нему так сказать, Господу. Чем здесь Ватикан? И все, все, все ордена, которые, вот смотрите, есть госпитальерский орден, он надо стоит, он независимый от церкви, да? Это, как говорится, наследный суверен всей земли, Тартарии. Вот. А этот, который отстоял и грохнул тогда Рим в то время, когда они устраивали геноцид, Рим это война, вот я говорю, мир, мир, да. Рим, ты, да. Рим, когда устраивали геноцид человечеству как раз орден защитил человечество, племена гунов там и так далее собирались их хлопнули тогда, варвары о них называют. Рим. И, э, и они были вынуждены, вот эти вот э, эти самые десантники, которые тут на землю высадились, они вынуждены были значит, преклониться перед орденом госпитальеров, Они тогда образован был орден, и признать их независимыми, суверенными, вовеки, ну, вернее, вечными, суверенными и так далее, и так далее. Это не масонский орден, это орден, который защищает интересы ариев, славян и ариев, то есть землян, интересы человечества, земли матушки. Вот что они защищали всегда. Это горпинкуды, грубо говоря. Ну вот сейчас вот, вот мы как а раз об этих летающих тарелках сделали фильм. И это они Да, да это наши тарелки. Это, это, это, это как раз армада русов. Ага. Это руссы пришли. Суры, ссуры, ссоры. То есть и мы про все. Перун, перун. Перуны? перунали, да? Конечно, абсолютно верно. Они, они уже не первый раз пролетают. Они движутся в основном направление от богини Тары, звезды, это северная, северная полярная звезда, это богини Тары, того созвездия, они проявляются здесь и идут, значит, туда к нам, перелетают. Они уже сейчас полностью все пространство системы нашей, они Уже уже стоит, все. Суд страшный находится здесь, только суд страшный кому? Врагам человечества, врагам рода, врагам жизни, понимаешь? Но так, а как врагам, как это будет происходить? вот как будет это происходить? Это будет как вот э, сказки, чудеса какие-то, раз проснулся другой мир. Это возможно? Так? Да и знаете сколько среди людей сейчас? В людях просто. И в людях, и среди людей в физическом виде. Большое количество. Уже контроль весь практически находится здесь. И а, вы, здесь а, команды. а вы не такой... А, а вы не Но такой? Тема как-то немножко с этим театром Понятно. <свят> ну <свят> ладно. Александр Николаевич, вы очень много интересного рассказали. Это тут огромный фильм получился. Ну я У меня уже голова распухла. Я желаю вам здоровья, удачи, счастья. И надеюсь, что увидимся в скором времени буквально. Андрей, информируйте людей, пожалуйста. Информируйте, чтобы люди понимают. Потому что паразит боится публичности. Он понимает, что его раскрывает И все. И он после этого, как говорится, все его планы по уничтожению человечества рушит. Скажите, какой у нас должен быть девистов? Девистов, скажите, вашей армады. Девист? Да. Выполнение светлых предназначений. Мы их выполним. Мы же люди военные. Ну, как говорится, слава армаде, да, или что? Да, да, сказать Слава роду. Слава роду. Потому что единый Бог это род. Он Всевышний. Все, будьте здоровы. До встречи. Всего доброго. Счастливо. Пока-пока.